Всем добрый день. У микрофона Алексей Федорцов, и в этом видео рассмотрим нюансы составления рекламных кампаний, вернее использования некоторых моментов таргетинга, если у вас ограниченная аудитория. А, приведу пример а, из практики. А, есть компания, которая занимается упаковкой франшиз, и также есть компания, которая занимается продвижением франшизы в сфере недвижимости. И в том и в том случае есть ограниченное количество целевых ключевых запросов, которые можно использовать в контекстной рекламе. Их около 20-30. И с этим связано то, что есть, скажем так, в контекстной рекламе, благодаря тому, что есть РСЯ, есть контекстно-медийная сеть Гугла, а, аудитория расширяется, но ее недостаточно, чтобы получать, допустим, 15-20 заявок в день от заинтересованных клиентов на какое-нибудь хорошее УТП, да, на какой-нибудь лит-магнит, что касается, допустим, упаковки франшиз. А, каким образом расширить? А, свое присутствие и охватить больший объем рынка заинтересованных пользователей в том что в, то, в той же самой услуги несколько вариантов до да? первый вариант самый очевидный это пойти в другие рекламные системы и используя уже наработанную базу создать там аудиторию lookalike и таргетироваться на них плюс использовать встроенные а Интересы рекламной системы для составления аудитории, такие как э, франшиза, да, франчизи в э, таргетированной рекламе Instagram через рекламный кабинет Facebook именно. И ВКонтакте использовать, допустим, ту же самую базу Lookalike и таргетироваться на них со своим предложением. Второй момент. Каким образом можно э, следующий шаг расширения аудитории? Обратить внимание на аудиторию конкурентов. Uh, это один из моментов, которые мы используем при начале составления рекламных кампаний. И у нас в чек-листе прописано, что нам надо спарсить базу конкурентов uh, и uh, попытаться таргетироваться на нее. Это большей части касается таргетированной рекламы. Но и в контекстной рекламе вы можете использовать то же самое. Uh, с помощью Яндекс-аудитории. То есть, не важно, насколько у вас молодой сайт, а, либо старый, да, важно, есть ли у вас статистика и метрика, чтобы вы таргетировались на похожих пользователей, но есть яндекс Яндекс.Аудитория, в которой, загрузив другие данные, ну, точно так же, как и в Гугле, да, загрузив данные пользователей, а, потенциальных клиентов, а вы можете таргетироваться на них, а, и, что тоже важно, создать аудиторию, похожую на них, с помощью этой либо использовать свою клиентскую базу для а, этого действия. В итоге у вас расширяется аудитория, и вы можете а, использовать параметры таргетинга Яндекса аудитории именно для этого. А, какие еще способы расширения аудитории существуют? Ну, смотрите, если мы использовали уже все базы, мы использовали все варианты а, подготовки лук и лайк и нам надо еще расшириться то нам надо взять максимально большие интересы самой рекламной системы то есть если это допустим таргетированная реклама вконтакте то мы берем бизнесменов и берем большой охват и м, таргетируемся только на них. Единственное, что поправку надо делать на тех пользователей, которые а, максимально конвертятся на вашем сайте за всю историю. То есть, если это мужчины там от 25 до 35 лет, то надо делать ставку именно на них и расширять таргетинг с вашим УТП. А, если это м, контекстная реклама, а, допустим, яндекс Яндекс.Директ то надо использовать э, настройки таргетинга, которые там появились вот, в течение полугода а, после обновления рекламной системы. А, то есть именно по интересам, таргетинг по интересам. А все остальные аудитории, которые у вас есть, их исключить из этой рекламной кампании. То есть ну, посредством а, корректировки аудиторий. Получается, у вас а, огромная база потенциальных клиентов, не факт, который максимально горячий, но из, это, если задача стоит а, выжить из рынка максимум за счет а, максимального охвата и получить максимальное количество лидов в заданный период времени, то это именно та последовательность, которая вам нужна. В принципе, на этом можно закончить. Если есть какие-то комментарии, вопросы, задавайте их под этим видео. Мои контакты в подписи к этому видео, в WhatsApp. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. С вами был Алексей Федорцов. И как всегда, ставьте лайк, подписывайтесь.